и жизнь, и смерть за родину красна стоит и держит, небо свод в веках, моя небо, непокоренная страна, в полне пламя, и выбор строк, данбо за нами, и с нами Бог, в пол неба пламя, и выбор строк, Россия с нами, и с нами Бог.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 И выбор строк Россия с нами. И с нами Бог.